Здравствуйте, дорогие подписчики! Хочу объявить о начале конкурса в честь скорого наступления 7527 года лета по рисканному летоисчислению наших предков. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, вам необходимо создать открытку наподобие поздравительной открытки к Новому году. На этой открытке вы должны изобразить цифру 7527. Вы должны проявить свободное творчество. Использовать можно как краски, карандаши, маркеры или компьютерную графику. Главное, чтобы результат вашей работы достойно смотрелся в социальных сетях. Все свои готовые работы вы можете отправлять организатору конкурса Абдрахимову Ильдару на его электронную почту. Ее найдете в описании к видео. Также я оставлю ссылку на его профиль ВКонтакте и на его группу «Новые знания». Конкурс будет длиться до 10 сентября. После этого между победителями самыми лучшими работами Будет разыгран денежный приз в размере тысяч рублей. Поэтому удачных вам трудов! Напомню, что современное летоисчисление появилось только в 1700 году по указу Петра I. А до этого все пользовались и всю официальную документацию вели на исканном летоисчислении. Одним пером взяли и вычеркнули более тысяч лет нашей истории. Ровно 7527 лет назад, 22 сентября, в день осеннего равноденствия, После изнурительной войны был подписан мирный договор между Русью и Древним Китаем. В честь великого события началось исчисление от сотворения мира в Звездном Храме, и сотворен символ как воин на коне пронзает копьем дракона, сегодня известный как символ Георгия Победоносца.